Всем добрый-добрый весенний прекрасный день. Я немножко смотрю в окошко, потому что мы находимся в кафе в французском стиле. Вы знаете, такая вот уютная обстановка, музыка играет, располагающая к общению. Хочу вам маленькую такую мини-историю рассказать о том, как удобно все-таки работать через интернет. Когда у вас есть... Вы видите на мне наш корпоративный шарф висит, когда у вас есть вот такая система, мобильное приложение. Вы можете все свои дела сделать спокойно, за чашечкой кофе, встретившись с родными, близкими, друзьями. Все это через смартфон. Если же у вас отсутствует... Вот данные, не только аксессуар, но и инструмент для работы, вам приходится в этом кафе встречаться для работы, для того, чтобы человеку рассказать, чем вы занимаетесь, для того, чтобы ему передать навыки, опыт, чтобы его научить, зарабатывать деньги. Ну, по сути, это уже не удаленно, потому что работать вы сможете в городе, в котором сами проживаете, либо вам нужно будет куда-то съездить для того, чтобы расширить свою команду, если у вас есть желание, конечно, развиваться на международном уровне. Ребят, я очень хочу, чтобы меня услышало наконец как можно большее количество людей. Потому что для меня самое главное в моем бизнесе и самое приятное, когда меня человек благодарит. Мне говорят спасибо за то, что я помогла взглянуть на этот прекрасный мир иначе другими глазами. Когда вы едете, неважно к родителям, к друзьям, путешествие И у вас с собой в кармане находится не только шарфик для того, чтобы создать антураж, либо, может быть, это какой-то будет атрибут для съемки, когда у вас с собой в кармане находится международный бизнес, который работает ну, через год, через два, даже когда вы не работаете. Вы спите, открыли свой электронный кошелек, а там денег накапало. Вы уехали, лежите на пляже, загораете. Красоту наводите, рядом шарф, и у вас в это время тоже в кошельке появляются деньги. Поэтому давайте уж будем шагать в ногу со временем и будем откровенны, что каждый хочет как можно меньше работать и как можно зарабатывать больше денежных средств. Напишите, мы пообщаемся, я вам просто дам информацию. И неважно в каком вы городе находитесь. До встречи. Весна, скоро лето. Пока-пока.